Шалом, шалом, шалом, лекулам. Давно у нас не было эфиров. Меня зовут Виктория Рац, для тех, кто не знаком. И у меня большая школа иврита онлайн Иврика. Сегодня у нас эфир на тему «Как смотреть сериалы для того, чтобы улучшить свой иврит». И э, у меня много, на самом деле, всякой информации. <coughs> вот. Буду рада, если вы напишите, как меня слышно видно, и также актуальна ли для вас эта тема. Почему я вообще решила в эту сторону посмотреть? Потому что как-то все, мне кажется, подустали от учебников, и все-таки сериалом как-то нам показывают кусочек реальной жизни. И в целях практического использования в то есть разговора и общения в Израиле, это как раз то, что нам нужно. Вот. И сегодня я хочу поговорить с вами о том, вообще какие сериалы брать, какие ожидания могут быть, и как не разочароваться в этом методе. Где вообще это можно посмотреть? Смотреть с субтитрами или без? Вообще, для каких целей сериалы можно использовать, а для каких они не подойдут? Какой уровень эврита вам нужен для того, чтобы это получилось и было действительно продуктивно? И как заниматься с пользой? Вот такой вот объем у меня сегодня для вас приготовлен. И что еще хотел сказать, что если вы хотите получить запись этого эфира, то есть в Инстаграме у меня сохраняется, в Фейсбук тоже, и если вы хотите вот запись, и плюс к этому удобный конспект текстовый, чтобы не смотреть длинное видео, а просто прочитать короткий конспект и знать, как заниматься, а также получить список сериалов с ссылками, где их смотреть, то, пожалуйста, под этим видео будет ссылка или в Инстаграм в шапке профиля, и вы сможете подписаться. Если она там еще не появилась, то она появится там в ближайшее время. Вот. И еще один короткий анонс. Я решила... Провести пилотный курс по сериалу нет проблем. Это сериал для начинающих, прям совсем, это уровень альф, вот вам подойдет. То есть начальный, начальный, начальный уровень. Все остальные сериалы они требуют более высокого, более продвинутого знания. И я хочу провести пилотную группу, начиная со следующей недели, в течение шести недель будет идти эта группа. Там есть вариант, когда вы самостоятельно смотрите и выполняете задания, либо есть вариант, когда вы можете также с проверкой домашних заданий выбрать. Вот, и тоже ссылка будет под этим видео, либо в шапке профиля. Ну, а теперь давайте к... перейдем к, собственной теме нашего занятия. Какие сериалы смотреть? Кто уже исследовал эту тему и что-то для себя нашел? Напишите, пожалуйста. Вот, на самом деле, как бы, на иврит... на те, кто хотят смотреть сериалы на английском, у них там огромное-огромное-огромное количество всяких сериалов. Когда мы с вами ищем сериалы именно на иврите, то их становится немного меньше но все же их э, тоже можно найти. Где можно найти? Значит, я против всяких э, сайтов, где всякие пиратские версии вот такие вот, поэтому я вам расскажу, где это можно <coughs> посмотреть за небольшую, небольшую плату. А, то есть есть подписки у всех э, израильских э, телеканалов. Это уход. есть возможность подключить такой модуль Ход ТВ, по-моему, называется. У ЕС есть ЕСВИОД. И, в принципе, вы можете любую из таких штук взять, либо взять сервис потока вещания Netflix и смотреть там. В чем плюс? Хорошее качество. У вас там нет рекламы никакой, которая вылезает. Нельзя подцепить какие-то вирусы левые, когда вы на каких-то непонятных сайтах смотрите. И также там можно подключать разные варианты субтитров. Можно включить субтитры на иврите, можно включить субтитры на английском. На русском не всегда есть, но вот эти, которые вот ЕС и ХОД, вот эти вот компании, там у них должны быть. Вот. Это про то, где смотреть. Есть сериалы с переводом на русский на сайте Season War. Но если мы говорим с вами про улучшение иврита, то смотреть сериал на русском будет странно. Ивритский сериал на русском, то есть как бы пользы для иврита будет никакая. Что хочу еще сказать важное. Значит, есть ожидания, когда вы смотрите на какие то сериал на русском языке, и наверняка есть, ну, как бы мы это делаем для того, чтобы развлечься, отдохнуть, отвлечься, вот, и приятно провести время. Когда мы берем сериал на изучаемном языке, допустим, на иврите, то есть какой-то вот оттенок того ожидания.. Ну вот, что сейчас я сяду, расслаблюсь, да, как бы с кайфом проведу время, ну и плюс еще и в Риту лучше. Когда мы говорим именно о просмотре сериала в учебных целях, то тут уже немножко другой подход должен быть. Во-первых, готовность к тому, что я не пойму все и много чего не пойму, и, может быть, будет непонятно. И вот это нормальная ситуация, то есть то, что вы смотрите, и вам непонятно вначале, это нормально. Часто очень на этом этапе как бы смотришь, смотришь, смотришь, там уже с какой-то 15 минуты мозг вырубается, и ты уже ничего не понимаешь, как бы, ну то есть даже отдельные слова уже тяжело вылавливать. Просто вот утомляешься, голова утомляется, мозг уже не воспринимает. Что же делать в, этом, в этой ситуации? Во-первых, поменять подход. Во-вторых, когда вы только начинаете оптимальный размер кусочка, который вы смотрите, это 5-7 минут. А если вы только-только начали учить иврит, то даже три минуты это будет очень-очень много, потому что минута текста, минута вот, э, речи – это одна страница текста. То есть представляете, как бы вот диалоги для начинающих, которые вот, в учебниках или там, в курсах, они обычно на треть страничке или на четверть страничке, маленькие, короче, маленькие, очень короткие. Когда вы смотрите минуту видео, это фактически очень-очень-очень много текста. И это слишком большой объем для учебных целей. Поэтому я говорю, что как бы, тема с сериалами она не подходит для совсем с нуля. Она подходит уже для тех, у кого есть ну, какие-то начальные знания о грамматике, о синтаксисе в эврите, о структуре предложения, о словообразовании, о спряжениях глаголов и базовый какой-то словарный запас, чтобы было за что зацепиться, на что опереться. И вот дальше мы уже можем говорить про то уровни, про то, для каких уровней какие сериалы подходят? Для уровня Алиф я нашла единственный сериал. Это сериал Я с Дуду Топазом. Он именно снимался в учебных целях. То есть фактически это даже не совсем сериал, а как бы учебные видеоролики. Вот, они по продолжительности как раз около пяти минут. И они идеально подходят вот по уровню уровня Алиф. Там и лексика про простая, и речь относительно, как бы такая вот, в общем, именно то, что нужно для начинающих. Поэтому сериалы я хочу провести вот этот пилотный курс. Все остальные сериалы не требуют от вас уровня от бета-выше. То есть, может быть, сложно их смотреть, слишком много будет потока новых слов, слишком быстрый темп речи и слишком много непонятного. Поэтому все-таки сериалы не требуют подготовки от вас, если вы хотите действительно их смотреть. Теперь какие сериалы, ну, такие вот именно уже, когда у вас есть уже уровень, Какие смотреть? Я их внесла в методичку, естественно, не всех, как бы их больше, но я внесла те, которые, как бы, я сама, э, ну скажем так, знакома с ними и э, могу что-то про них сказать. Итак, вот свеженький сериал 2018 года "Фауда". Это триллер -экшен, и Я считаю, что смотреть его стоит от Далит и выше. То есть, когда вы уже ну, достаточно много, достаточно много знаете по а дальше сериал «Гармон», который я смотрела сама, э, смотрела его сама, короче, два года назад, на перевод Гарем. Э, есть такая история про, в общем, был такой рацион в Тель-Авиве, у него была своя секта, у него была куча-куча жен, женщин вокруг, и как бы э, они все у него жили, все были его как бы женами, там была куча детей, в общем, в основу этого сериала «Драма» положена реально вот эта история. Он так тяжеловат эмоционально, там есть сложные именно лексические вещи, вот, но снят классно, интересно смотреть, но тоже требует хорошего уровня брита. Следующее. Сериал, который вчера просматривала, когда думала думал про наш эфир, называется он «Лио а сериал об отношениях известной, популярной, богатой актрисы и модели, которая начинает играть, ну, никаким мальчиком, 38 лет, мужчиной-мальчиком, который до сих пор живет с родителями, и вот как строятся их отношения, как он переживает, как она как бы им туда-сюда крутит, вот, какие у него процессы происходят. Вот сериал вот такой вот, 2016 года. Дальше, есть сериал такой девчачий, про жизнь нашу женскую, Называется «Хэверот», его можно посмотреть на Ютьюбе, на Нетфликсе я его не нашла. Вот, Он про обычный быт, женский быт, проблемы женские, в общем, такой классный для женщин. Но вот эти вот, которые бытовые ситкомы, их смотреть можно с уровня Бет Gimmel, потому что, в принципе, контексты нам знакомы, ситуации какие-то мы можем додумать, допонять, в общем, уже будет понятно, что и как. Дальше есть «Парламент» и такое комедийное шоу на Netflix. Там берутся разные как зарисовки, то есть там есть герои, которые переходят из эпизода в эпизод, но там, в принципе, каждый кусочек серии состоит из как бы, нескольких зарисовок. И каждая зарисовка, она сама по себе как такая вот мини-картинка. И тоже, в принципе, в целях изучения языка может быть интересно. Вот. Они там ругаются, скандалят, мирятся, какие-то у них забавные ситуации... Вот. Дальше Адир Миллер и сериал "Рамзор" и Сомет Миллер. Вот. Сначала он снимал "Рамзор" в 2014, потом закончил "Рамзор", и написал сценарий для сериала "Перекресток Миллер" от Сомет Миллер. И, ну, в общем, он такой прикольный. <тоже>, Тоже про семейные ситуации, про семейную жизнь, про детей, про отношения с женой, про работу, про в светофоре, там про как бы, истории Трех, трех, три друга детства, они главные герои. И у одного семья, у другой холостяк такой закоренелый. А третий, он как бы пытается строить отношения, вот познакомился с своих герой, пытается с ней съехаться. И какие у них там, в общем, трения, перипетии. Это Рамзо. Дальше, сериал «Йома Эм. День матери». Это тоже про семейную жизнь. То есть, в принципе, для образовательных целей с уровня Бет Гиммель можно уже его использовать. Дальше. Значит, про религиозный сектор, два известных очень сериала один с другим это про евреев, которые вя носят вязаные экипы, которые, как бы, они не Такие жестко ортодоксальные а такие более либеральные, они участвуют в общественной жизни. И, в общем, там получается, что молодые люди, выходцы из вот, вот этого религиозного сектора, они ищут себя. Вроде бы, как бы религия в то же время что-то их там не устраивает, они ищут что-то еще. Взаимоотношения, как у них происходят, и вот и одиночество, и как им хочется любви. В общем, вот это все там. Э -э, сериал 2008 года. Дальше. Есть сериал «Штисель». Известный тоже такой сериал, 2013 года он есть на Netflix, есть отдельный сайт, на котором выложены все серии. Это история религиозной семьи ультрафлодоксальной змеи Шиарин. Это вымышленная история, но, в принципе, если хотите подглядеть о том, как живут религиозные, то вот можно туда заглянуть. Старенький ситком «У жизни в Израиле». 83 -го года, это Кровим Кровим, его можно найти на, Где можно... на YouTube, пишите Кровим Кровим и, на... и смотрите серии. И вот этот вот НБАЯ, тоже учебный, который снял канал Хину Хит, специально для новых вот и он, я считаю, как раз подходит для уровня Алифа. И даже там, вот я смотрю, что там есть, ну как бы там глаголы есть во всяких формах, есть интересные спряжения, есть интересные обороты, которые будут полезны и обогатят вас, ваш словарный запас. Вот. И курс мы начинаем этот по сериалу «Нет проблем» с 9 февраля. Вот. Ну что, теперь э, перечислила вам сериал. Есть еще всякие разные сериалы, то есть вы можете найти что-то еще, можете поделиться в чате, если вы что-то другое смотрели. Но я как бы собрала такую подборку, я думаю, что вам для начала хватит. Вот Для того, чтобы приобщиться к просмотру видео на иврите. Теперь, что делать с субтитрами? Да, вообще хорошо это или плохо, или нужно использовать, не нужно использовать. Есть огромное количество версий, как бы, и обсуждений по этому поводу. На самом деле нужно понимать, что как только мы смотрим сериал на иврите, допустим, и включаем субтитры по -русскому, на, ой, не по -русскому, на русском, то фактически учебные задачи мы не решаем, мы просто читаем текст на русском. Воспринимать речь на иврите сложно ухом, ухо не успевает, вы прочитали, вам понятно, все, но вы никакие новые слова туда не вытащили, и никак свой вред не обогатили. Значит, субтитры на русском, в принципе, я считаю, что неэффективны. Только если вы хотите просто посмотреть для кайфа. Теперь следующий момент. Если субтитры на иврите, в таком случае вам приходится очень-очень быстро читать. И это неплохо, потому что... Вы тренируете быстро, быстрое чтение, вы как бы смотрите, смотрите, смотрите, какие-то, может быть, даже слова там новые найдете, но аудирование в этот момент вы не тренируете. То есть когда есть у мозга два, две задачи, одна простая, другая сложная, допустим, прост, более простая задача — это читать текст, более сложная задача — это э, понимать на слух, он выбирает простой путь, он начинает быстренько читать, и уши в этот момент как бы отдыхают. И вам кажется, что вроде все понятно, Вроде бы я успеваю даже в теме находиться, но при этом собственное аудирование, оно не работает. И когда оказываешься в ситуации реальной жизни, где подстрочник не бежит, человек когда говорит что-то, у него ну, как бы субтитры там на груди не отсвечиваются или на лбу. И вот в этот момент вы понимаете, что на самом деле я вроде бы эти слова даже знаю, но понять, что он говорит, не могу. И вот чтобы этой ситуации избежать, если мы все-таки хотим научиться больше и лучше слышать на иврите, Давайте посмотреть для начала без субтитров. И да, это будет сложно, нужно быть готовым к тому, что будет много чего непонятно. И для того, чтобы это принесло пользу для аудирования, для понимания на слух, будем действовать по алгоритму. Для того, чтобы скачать вот этот вот конспект и алгоритм, под этим видео будет ссылка или в шапке профиля. Вы можете по этой ссылке перейти, подписаться и получить вот этот вот алгоритм на свой e-mail. Хорошо? Итак, что делать? Когда вы смотрите видео первый раз, хочется, но ну, говорила, да, что когда мы привыкли уже с, на русском смотреть там сериалы, и ждем от этого кайфа, понимания того, что происходит, понимания деталей, а когда начинаешь смотреть на иврите, много чего не понимаешь. И вот это разочарование нужно отодвинуть в сторонку, то есть не ожидать от первого просмотра, что я сейчас все пойму, еще и развлекусь. Первый просмотр нацеливаемся на то, чтобы понять общий смысл, о чем вообще там идет речь. Без деталей, без каких-то нюансов. Сколько у вас есть видеоряд, то, скорее всего, он вам что-то подскажет, и общий смысл вы поймете. И результат первого просмотра – это когда вы можете сформулировать на иврите, о чем была серия. «Макара» – «Макара Беутоперек». Беуто «Перек» – это часть, в смысле эпизода. Вот, если вы можете об этом сказать, одно-два предложения, то задача решена. После этого можно приступать ко второму просмотру. Второй просмотр мы фокусируемся на то, чтобы расслышать какие-то уже детали, может быть, какие-то отдельные фразочки, отдельные словечки, там где-то предлог, где-то глагол. Вот уже услышать какие-то детали. И... После этого результатом будет пересказ видео. Можете ли вы не просто идею сформулировать в одну фразу, а уже пересказать? Почему я говорю, что работа с видео, она не подходит для, для тех, кто совсем-совсем ну, как бы, начинает. Вот. Итак, после второго просмотра пересказываем. Если сложно после второго пересказать, смотрим еще раз. Именно поэтому нам нужны очень коротенькие кусочки серии. Если у вас будет часовой, э, часовой эпизод, то как бы вы не сможете с ним работать, перематывать назад, пересказывать, отсматривать еще раз, отслушивать что-то. Поэтому э, короткая 5-7-минутная серия. И э, после второго просмотра пробуем пересказать. Третий просмотр скорее всего, были какие-то в видео белые пятна, которые вы не смогли расслышать. И вот эти белые пятна, старайтесь вот сфокусироваться именно на них. То есть то, что вы уже поняли и слушали в первый, второй раз, сейчас смотрите и слушаете то именно, что вы не успели услышать и понять. Вот В этот момент, когда вы вот это вот, у вас получилось что-то выцепить оттуда, вы можете проверить эти слова. Может быть, два варианта. Первый вариант может быть, что вы это слово знали, но не услышали, не поняли его, когда оно было в речи. То есть оно может чуть-чуть по-другому звучать, другое ударение, немножко по-другому оно, ну, как бы для уха выглядит. Вот. И вы не узнали именно звучание этого слова. В таком случае, значит, как бы уши еще не настроились. У нас в ушах есть фильтр родного языка, то есть мы с детства его слышим, и уши настраиваются очень хорошо различать нюансы родного языка, но когда мы учим Абрит, там есть какие-то вещи, которых в русском нет, другие сочетания согласных, другие сочетания гласных, другие ударения, акценты, и ухо не перестроилось. В таком случае вы просто еще раз переслушиваете вот это знакомое слово, прислушивайтесь, прислушивайтесь, прислушивайтесь, пробуйте это произнести вслух, и... Тогда уже будет проще. И второй вариант, вы просто этого слова никогда-никогда не слышали. Если это так, то тогда проверяем по словарю и решаем для себя. Это слово я могу как-то в жизни применить, не могу его применить в жизни, вообще мне не понятен его контекст. Так вот, если можете применить, и контекст ясен, вы его учите. Как учите? Сначала выписываете, потом как-то для себя организуете повторение. Можете через день его там просматривать, как-то читать, придумывать с ним фразы. Если вы поняли, что ну, непонятно, где его использовать в своей жизни, вы слово это спокойно отправляете отдыхать и не используете, ну, в смысле, не учите. Вот. Это был третий просмотр. Четвертый просмотр делаем с фокусом на грамматику. Вы слушаете, в каких формах там глаголы, а с какими у них предлоги, какие управления там стоят, а какие там есть синтаксические конструкции – а что там есть интересного по грамматике? Знаете ли вы это? Не знаете? Знаете, вот, вот это вот, когда вы в учебнике что-то учите, там ну, какие-то рамочки, схемки, формулы. Вот, сейчас задача вот это все услышать, увидеть вот в реальной, в реальной речи. И когда вы это узнаете, если вы узнали, то вот это здорово. Если вы понимаете, что что-то тут не очень понятно, почему так фраза построена, почему такая форма глагола, тогда имеет смысл проверить спряжение, посмотреть это правило еще раз, повторить или вообще погуглить, если вы не поняли, что это за оборот. Вот. Дальше может быть много еще просмотров. То есть с каждым просмотром количество того, что вы слышите, оно как будет расширяться. Мозг и ухо будут адаптироваться, вы будете больше меньше напрягаться, меньше стрессовать, больше расслабляться, больше удовольствия получать, больше узнавать. Вот. А в какой-то момент вы поймете, что больше не слышите, то есть смотрите еще раз, и как-то вот, ну, не получается еще что-то рассмотреть усл услышать, тогда вы берете а, как раз скрипт, то есть подключаете субтитры на иврите, либо берете распечатку текстовую со скриптом. Вот, к сериалу нет проблем, к каждой серии сделали вот такой вот текстовый скрипт громко получилось, но, в общем, э, текст, текст всех, э, всей речи вот из серии, то есть для того, чтобы как раз можно было выполнять задание. И смотреть, и, смо и читать. И вот в этот момент вы как раз в чтении находите те слова, те вещи, которые не расслышали до этого. Тоже разбирайте, знаю, не знаю, проверяйте по грамматике, как оно что, проверяйте спряжение, проверяйте форму, если что-то новое там э, вы увидели. После этого шестой просмотр. Здесь уже а, делаем интересную работу. Включаем видео. В этом видео уже практически все разобрали. То есть и слова проверили новые, и грамматику проверили. Все вот это знаете. И работать начинаем с произношениями интонации. Включаем видео и пробуем успевать говорить за актерами. То есть у нас есть уже скрипт, да, текст. Читать по этому тексту. Успевать за актерами. Как будто бы читка идет сценария. И вы выполняете роль какого-то или по очереди одного и второго персонажа. И вы читаете с теми интонациями, с той скоростью, с которой идет видео. Скорее всего, поначалу будете отставать. Но э, постепенно, с практикой, вы можете выйти на, э, на темп реальных носителей. И когда вы будете успевать говорить за видео в таком темпе и копировать и произношение, и интонацию, то вы очень-очень хорошо поднимете свои речевые навыки. То есть вам будет легче говорить. Вот. Ну и потом заключительный просмотр. Вы смотрите, по идее уже должны понять практически все видео э, и покайфовать от того, что вот, я молодец, вначале мне не было понятно, а теперь все стало лучше и понятнее. И обязательно себя похвалить. Вот на, в этот момент вы сделали с этим видео все, что можно было сделать. И аудирование потренировать, до да, уши и словарный запас, новые слова выписали, и грамматику повторили, и поработали над речью произношением интонации. Все, То есть вот это вот э, та схема работы, которую мы будем с вами на курсе делать э, по сериалу «Нет проблем». В принципе, да, посмотреть на YouTube вы можете без меня. Но дело в том, что обычно это, во-первых, не делается, во-вторых, делается без э, комплекса упражнений, которые, в общем-то, и дают вам рост и ритм. Потому что просто просмотр – Особенно, если ничего толком не поняли один раз, оно ничего не даст. То есть это будет как бы просто впустую потраченное время. Если мы хотим использовать сериал как учебное пособие, как учебный материал, то вот комплекс заданий – это как раз то, что решает вопрос совершенствования вреда. Да? Так, ну что, значит, смотрите, алгоритм вам рассказал. Какие сериалы есть, рассказал. Напоминаю еще раз, чтобы получить конспект этого эфира, оставьте, пожалуйста, внизу под этим видео. Э -э, точнее, не оставьте, а просто внизу под этим видео вы можете э -э, по ссылке перейти, подписаться. Вы можете также написать слово «хочу» и вам пришлют лично эту ссылку. То есть прямо под эфиром пишите «хочу» и тогда получите это. Теперь э -э, для Инстаграма шапка профиля. Теперь в самое время вы можете позадавать вопросы, если какие-то у вас есть по сериалам. Мне кажется, что я так много всего сказала, что уже, наверное, вопросов будет мало. И я поотвечаю, если они есть. Смотрю, что вы пишете. Угу. Все. Значит, рассказала вам про субтитры. Рассказала, какие сериалы смотреть. Рассказала, для каких целей А, Значит, для каких целей вообще подходят сериалы? Ну, первое, это когда вам уже надоело совсем учиться по учебникам. Хочется как-то разнообразить свои занятия. Второе, это сериалы, они действительно помогают немножко взглянуть, посмотреть на израильскую жизнь и на то, как говорят в реальной жизни израильтяне, без того, чтобы находиться именно в стране или выйти на улицу. Да, и посмотреть это как в жизни. И там вы услышите и произношение, и темп, и интонации, и какие-то ситуации, которые могут вам ваш, ваш, ваши знания, ваши горизонты в языке расширить. Вот. И сериал хорошо подходит для того, чтобы развивать аудирование, то есть понимание на слух, и для того, чтобы, если вы выполняете упражнения на то, чтобы говорить за актерами и копировать их произношение и интонации, то вы улучшаете также свои разговорные навыки. Вот. Какой уровень юрита нужен? Я сказала, что вот, вот этот вот учебный сериал нет проблем, он для алиф нормально. все остальные сериалы не требуют от вас более продвинутого уровня, это и выше как заниматься с максимальной пользой, алгоритм сегодня целый большой рассказала. И, э, ну вот, в общем-то, все, что я хотела вам сегодня рассказать. Теперь про курс «Нет проблем», который мы начнем 9 февраля. Сегодня у нас 4, вот у вас есть совсем немножко времени на подумать. Это пилотный курс. С 9 февраля в закрытой группе фейсбук и на платформе будут появляться серии. Значит, три раза в неделю серия появляется, плюс к ней задание да, я вам сказала, что есть скрипт, исходное видео, не без субтитров, то есть мы будем работать именно на, на то, чтобы уши у нас открылись и начали слышать все больше и больше. И вот уровню Алиф это прям будет очень-очень хорошо. Вы повторите тот словарный запас, который у вас уже есть, вы потренируетесь этот словарный запас говорить, выполняя устные задания. И также вы... Я уверена, что расширите свой словарный запас, потому что даже в простых сериях, даже в простых диалогах там будут новые слова для вас, новые моменты, новые глаголы, которые как раз вот грамматически можно просмотреть, проспрягать. И все это вместе вам очень хороший даст прирост уровня. Вот Присоединиться к курсу можно по ссылке, <laughs> либо в шапке профиля, либо под этим видео. Вот, задать любые вопросы тоже можно. Так что вот такие вот у нас Такие планы по изучению эврита по сериалам. Если в сериале есть какая-то разговорная речь, которая переводится не дословно, а имеет какой-то наказательный смысл. Хороший вопрос. Значит, конечно, э, да, такое будет. Значит, первый вариант – это задать вопрос. Да, и у вас должно быть место, где вы можете его задать, либо преподавателю, либо в группе учебной, либо еще где-то. Вот, второй вариант. Какой второй вариант? Но ну, второй ряд можно погуглить, иногда вы можете найти это. Вот, но в целом заранее вы как бы, эти вещи знать не можете. И, ну, то есть вы ситуативно с этим сталкиваетесь и уже разбираетесь. Ну, вот как бы как раз, когда мы будем с вами по сериалу заниматься, я буду такие вещи вам показываться. Вот. Но на самом деле, смотрите, таких вещей, ну, как бы речь, она состоит из таких вещей, но на небольшой какой-то процент. То есть все равно основная как бы масса того, что говорится, это не иносказательное выражение, и ваш базовый словарный запас, как раз вы сможете его прокачать. Я понимаю ли я то, что я вроде бы знаю или нет? Вот. Так, сколько стоит курс? Хорошо, значит, вот этот конкретный курс, который по сериалу нет проблемы, начинается 9 февраля, у него есть два варианта участия. Значит, для кого он подходит? Он подходит для тех, у кого алиф. Вот если вы в Альпане учились, может быть, даже... Короче, ваш стаж изучения еврита и уровень – это около алиф, а стаж ну, – не меньше трех месяцев. Вот, в таком случае вам этот курс будет подходить. Сколько он стоит? Он стоит... В варианте, если вы самостоятельно занимаетесь 190 шекелей, потому что пилот, и в варианте, если вы хотите, чтобы вам проверяли домашнее задание, он стоит 790 шекелей. Вот, присоединиться можно сейчас. Как понять, какой у меня уровень, начальный или алиф? Э, так, ну, Ханая, вы уже у нас учились, я думаю, что у вас уже все-таки алиф есть. Вопрос, э, ну, как раз можно попробовать, будет, будет интересно. По поводу уровня алиф, если вы можете какие-то фразы говорить, простые, да, в бытовых ситуациях, спросить, как дела, ответить, там, не знаю, рассказать про свой день, рассказать про то, что вы любите кушать, рассказать, если вдруг что-то болит, можете сказать, что у меня болит вот это и вот это, то ваш уровень достаточно. Так, какие еще вопросы? Так, смотрю. Угу. Рода пока нету. Вот. Ну, еще раз, как понять, какой уровень, если вы достаточно интенсивно изучали иврит от трех месяцев, или если вы, допустим, в свободном плавании, не знаю, там, допустим, где-то за пределами Израиля проходили какой-то другой ульпан в течение года, вам или полугода, если вы в Израиле учились в ульпане Алиф, то тоже, то есть вот ну, так и понять. Если вы учились по самоучителю и одолели его там от корки до корки, начальный самоучитель, то это тоже как раз а, да? Хочу. Значит, смотрите по поводу «хочу». Что вы делаете? Для того, чтобы получить конспекты и запись эфира, вам нужно э, перейти в Инстаграм, в шапку профиля. Там будет ссылочка на подписку в Facebook под этим видео. Теперь, сохраняется ли эфир? Он сейчас сохранится, но он в Инстаграм удаляется. Поэтому, если вы хотите конспект, где все сериалы, про которые рассказывала, перечислены, и вот эта вот инструкция по тому, как заниматься, то лучше все-таки подписаться. На курс также вы можете записаться, будет информация в шапке профиля. И что еще? Ну вот. А в Facebook, то есть все, кто зарегистрируется, они получат на e-mail запись и конспект. Ну что, вроде все, да? Значит, смотрите также, следите за анонсами, я надеюсь, что эфир был вам полезен, напишите, пожалуйста, если вам было полезно, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях под этим видео, что именно сегодня нового интересного узнали, захотелось ли учить иврит по сериалам, и... Кто к нам хочет присоединиться с 9 февраля? Значит, еще раз, стоимость. Если вы самостоятельно будете заниматься, только получаете от школы Иврика участие в группе Facebook, доступ на платформу, все серии аккуратненько собраны, транскрипты и переводы всех серий. Вот, то есть этого на YouTube вы не найдете. Транскрипты, перевод – это то, что я со своей командой делала. И также задания. То есть я вам рассказала общий алгоритм, а так будет по каждой серии определенное задание. В том числе вот вопрос, который был в чате, про всякие обороты, наказательные и так далее, фразеологию. Э, те фраз та фразеология, которая есть в серии, она будет как раз вот в этих заданиях указана, чтобы вы могли на ней сфокусироваться, ее как бы для себя выучить и взять в свой словарный запас. Вот. Хорошо? Хорошо. Ну что, тогда я всех обнимаю. Буду рада видеть вас на курсе. Если вам понравился эфир, то напишите об этом, это тоже будет здорово. И всего вам самого доброго. Учите иврит, совершенствуйте иврит, пользуйтесь им в своей жизни, и пусть он помогает вам решать то, что вам нужно. Так, сколько стоит, я сказала, два варианта. Проверка домашних заданий учителем – это 790. Просто участие, как самостоятельно, без проверки домашних заданий, но доступ к материалам и к заданиям – это 190 шаги. Цена такая, потому что пилот. Я изначально хотела а, вот этот вот вариант за 590, без проверки домашнего задания, с проверкой э, больше 1000 шекелей. Но поскольку это пилоты, я первый раз запускаю курсы именно по сериалу, то цена такая. Вот, так что пользуйтесь. Все. Ну что, всем всего хорошего, всех обнимаю. Рада была, что вы участвовали сегодня. И до свидания. Все, завершаю прямой эфир. Пока!